короче, если у вас в жизни нет сложностей вам нужна эта игра посмотрите просто на это давай давай давай давай давай. хорошо неплохо, неплохо доброго времени суток, мои дорогие друзья меня зовут это канал целездеем, а мы с вами новый привет сосед hello, инженер Дэма uh, есть доступ для того, чтобы поиграть в нее немножко посмотреть вообще, что там сделали, что там придумали Uh, новинка, которая должна выйти в 2023 году. И в чем прикол весь, в чем интерес. Uh, сама игра. Здесь тот же самый сосед, но здесь будут уровни, на которых нужно будет находить мастери детали всякие. И для того, чтобы преодолеть уровень, uh, нужно будет строить определенные машины. Поехали, Может, есть сетевая игра. Можно выбрать персонажа. Ну, давайте возьмем парнебочка. А вам наверное, не видно Здесь вот, чуть выше выбор э, персонажа э, Новая игра, либо... Давайте новую игру История лес пустоты Давайте историю Смотрит скриня пустой Посмотрим на графику Вообще посмотрим, что нам эта игра предлагает Интересно будет посмотреть Инвесторс блок. In а, точно, тут же у нас как обычно непонятный язык Короче, вот, таким образом нам нужно будет что-то моделировать до четырех человек в игре, кооператив такой. Моделируем, проходим уровень. И, соответственно, от соседа тоже. Пока неплохо. Ага, вот, соответственно, видишь, не хватает деталей, эти детали нужно найти и сделать И где мы эти детали, я так понял, будем броворвать? Блять, у соседа Нам нужно найти четыре детали Legend Пейл. Можно будет попробовать и сетевую Опа Неплохо, не спеши, познакомься с игрой как следует В испытаниях есть намного больше интересного, чем кажется на первый взгляд Вау wow. Отпусти машину, сядь на велосипедно, на велосипедное седло, да есть, да. а, велосипед, это, наверное, Е там, велосипедное седло, Е не дорисовали, да и до финиша, ладно, это демка, ничего, нормально, отпусти машину, а, -а, -а, -а неплохо, снять детали. А как опустить машину? Возьми машину. Поверни машину. F опусти машину. Сядь в седло и доедь до финиша. Так, а как повернуть? А, во, на колесик. Хорошо. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Меню действий. Так, убрать детали, опустить. Хорошо, стоп, давай-ка еще раз настройки. Возьми машину. Поверни машину на колесико мышь F, опусти машину. все сядь на велосипедное седло Да и до финиша а где велосипедное седло ой, -ой, -ой блин. А что я наделал? Ни к чему не подключено. Вот, вот так. А как взять всю машину? Вот. Можно сесть в нее? Я же вроде все собрал. Ладно, сейчас разберемся. Так, а почему нельзя поехать к финишу? Пересети финишную черту. Меню действий. Двигаться. Соединить. Двигаться. Опустить. Аааа! -а -а -а -а. Надо на F было просто нажать. Хорошо, как ехать. Так, лады. Меню действий. Смотри, это вот что у нас? Мощность, скорость. Давайте 10 сделаем. Угол назад. За -за возьмем машину. Смотри. Какие-то детальки пишут, что у нас ни к чему не подключено. А почему ни к чему не подключено? Сесть велосипедное. Оглядеться. Пока. Что-то странное. Ладно, разберемся. Короче. Я немножко посмотрел На все управление Садимся и поехали И нам нужно таким образом Добираться до финиша Ой-ой-ой Ну я так понимаю изначально детали Наверное нужно у соседа воровать Твою мать Бля, какое управление Думаешь, что происходит Переворачивайся есть. Все, надо поосторожнее управляться ей. Машина как будто из Лего собрана. А, на потом я смотрел, что будут таймеры. И нужно будет очень делать все осторожно. Потому что там нужно будет успевать и на поезд прыгнуть. Нормально, первый уровень мы прошли. Ознакомительный такой. Опа! Получить награду. Теплое приветствие. Следующий уровень, поехали. Я так понимаю, будет много разнообразных уровней, будет выходить обновление какое-то. Охереть! Так, вот наш космолет. Давайте чуть пониже его опустим. Большое колесо. А -а -а -а. Ну, давай сюда. Это мы поставим здесь. Это мы поставим тут. А это мы поставим вот здесь. Все, у нас больше из деталей ничего нету. Да, видите, нам нужно, возьми колеса, соедини их Хорошо Опустись машину Столкновение с окружением Есть Вот это нормальный ролик, трактор Я не думаю, что стоит ехать по той стороне Давай здесь преодолеем Если с этой игрой не напротачат в плане оптимизации и багов, как, конечно, со второй частью. Нет, вторая часть, часть по-своему хороша, интересная и привлекательна. Но столько багов, сколько там было, это, конечно, забей. Если вы это не напротачат, то будет очень даже симпатично и неплохо получить награду. Царь горы, следующий уровень. Хорошо, вопросов нет. Пропустить. Охереть, вот, я понял. Понял. Уровни все веселее и веселее. Легкие трубы скользят по рельсам. Соедини легкие трубы с машиной, чтобы создать вспомогательную ось. Легкие трубы. Вот так, что ли? Соединить. Снять деталь. Подожди. Так, а куда ее поставить тогда? Смотри, у меня есть еще вот такая труба. Так, могу поставить ее здесь. Могу поставить ее внизу. Правильно? М -м -м. Построить вспомогательную ось. Вспомогательная ось, потому что она будет отсюда выходить. Это только здесь кусочек. Вот так что ли вспомогательного? А тут что вот так? Но ну, это вряд ли оно будет вот так вот выглядите так попробуем. Э -э так не знаю, что за вспомогательная ось и как она будет работать. Нет! Понял. С я понял, короче, вспомогательная ось нужна будет выше. Выше, правильно? Так, давай пока уберем эту деталь. Обучение. Возьми And трубу. А каким образом? Yeah, <laughs> так в этом плане. А -а -а. Смотри, эта труба у нас становится вверх взять все заморозить длинная труба у нас идет вверх Как нам доверху добраться а меня один момент смущает а как сделать вращение трубы что это было как сделать вращение трубы? Меню uh, действий. Изменить размер. А, ah, то есть я могу сделать все меньше. Хорошо. Вот, um, смотри. Мне нужно повернуть ее. Вот, супер. Изменить размер на что? Меню действий. Заморозить. Повернуть ее вверх надо. Есть. Взять деталь. А детали можно копировать. Вот. Теперь я, я думаю, до максимального размера. Смотри, мы ее сейчас заморозим. Перевернем, как нам надо. Ну, давай вот так сделаем. Нет, стоп. Снять деталь. Вот так, да? О, она какая-то... Снять деталь. Сильно большая. Давай вот так оставим. Так, хорошо. Все, теперь мы можем ее поставить сюда. Отсюда снимаем. Ставим чуть выше. Теперь мы берем вот эту, берем, берем вот эту, берем, берем вот эту. Нам нужно поставить ее... Её... Эй, подожди А Я не хочу так Так, а как ее? Повернуть Нет, стоп, мне не машину надо поворачивать Ой, блядь Что мы делаем? О, идеально! О, только нам нужно В другую сторону Вот так Вот так Все чудесно Погнали Ну что поехали Да, дед. Нет! Нет! Хорошо. Опускаем машину. Поехали. Неужели этого было мало? Что происходит? Да подожди ты. Мы прикрепили трубу, правильно? И эту прикрепили. Ну, мы все сделали правильно. Правильно? Ну ладно, может немножко не там, но ладно. Хорошо. Смотри, я закрепил ее так, как было изначально. Так, сейчас возьмем всю машину. И попробуем. Вот это базовые значения вот этих труб. Вообще то, как они выглядели. Да ладно, блядь. Да ладно. Да ладно. То есть, короче, самая большая ошибка в том, что не нужно менять сами трубы. Пусть все остается так, как есть. Блядь, ну один уровень и веселее другого. Но пока неплохо, довольно-таки весело, интересно, специфично, и нужно немножко подумать. Я-то думал, здесь будет сосед. Хорошо, давайте еще один. Ага. Но у нас особо-то никто не преследует. Тут, по-моему, все просто, да? Только надо колеса поставить. Почему это как-то странно в воздухе витает? А, -а, а, смотри. Нужно еще посчитать размеры. Я думаю, достаточно и такого. Опускай. Ага. Мы залазим, нет? Вроде да Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родненько. Поехали Мне нравится, что мы на дюраселлах ездим Есть, нормально, проходим Тихо А вот тут, походу, поменьше надо было делать, нет? Смотри, там какая-то тайная комната Видел? Симинг, пропавшие дети Вау Пасхалочки подъехали Вон сосед что-то ковыряется Да иду я иду А как назад выбраться? Понял вас Сейчас доедем Короче, если у вас в жизни нет сложностей Вам нужна эта игра Посмотрите просто на это Давай, давай, давай, давай, давай. Хорошо. Неплохо. Неплохо. Я думаю, можно попробовать сейчас сетевой режим. Награду мы получили за следующий уровень. Я предлагаю попробовать сетевой режим. Возможно, это то интересное будет. А с каждым разом все больше и больше всяких задач. Так. Эээ выйти из игры в главное меню и давайте попробуем сетевую игру давайте создадим четвертый уровень а, но я буду здесь один все равно ладно, открой меню действий вала, чтобы изменить его размер открой меню деталей и замени колеса Меню действия вала. Размер. Какой мне размер вала нужен? Вон как там. Сколько там получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Вот так будет семь. Так. Ставим его. Ага, подожди. Меню действий. Размер. Еще чуть больше надо. Снять деталь. Наверное, вот так. Три. Ага, нет, еще размер. Блять, почему он с другой стороны теперь? Мне нужно схватиться по центру вот здесь. Вот, вот так. Это колесо есть, и, соответственно, это колесо тоже есть. Открой меню деталей и замени колеса. Меню действий. Подожди, а зачем мне менять колеса? А, вот эти колеса заменить. Меню действий. А где меню детали? Табуляция. Таб. Колеса. Мне нужны такие, наверное. Снять, снять. Это мы спрятали. Одевай. Снять, снять. Уничтожить. Колесо, одевай. Все? Бля, вы что, не пугайте так. Так, я здесь думаю достаточно будет, попробуем. Поехали. Или слишком слишком широкие, наверное, да? Бля, слишком широкие. Так, размер. Надо на 2 сделать меньше. Берем все здесь. Ставим сюда. Берем колесо. Ставим сюда. Берем колесо, ставим сюда. Вот сейчас должно быть то, что. Хотя, блин, наверное, опять широко. Не, я думаю, вот этого будет достаточно. Да, нормально. Мы вроде как просовываемся везде. Но игра, скорее, больше похожа на. Вторую часть, да, чем на первую. Хотя... Ну, необычный. Необычный геймплей, необычный интерфейс. Это преодолевает сложные уровни, мастерируя машинку. Но... А -а -а, какое вообще отношение это имеет к соседу? Типа... Причем здесь сосед? А! -а, -а вот причем. Соедини двигатель с деталями с машиной, соедини двигатель с сиденьем. Настрой двигатель, чтобы давать скорость своей машине. Так, подожди, это что я за хуйнющий сделал? <Слышко> Блять, тихо ты! Можно я сверху поставлю Подожди, а двигатель. а двигатель ёпта... Ой, что я сделал Мне нужно его как-то развернуть Я только что уничтожил все детали Смотри, первое двигатель Он как настраивается Снизу или сверху С, Наверное, сверху Смотри Раз. Скорость настроить. Ну, скорость максимальная. Кресло правильно стоит? Да, я понял. Это я уже какую-то хер делаю, правильно? А! А чё так запутанно? А почему у них так все просто? Не-не, подожди, это как-то, мне кажется, неровно Вот так, что ли? Нет, вот здесь Да, вот так Это я соединил? Так, э с помощью проводов. О, где провода? Это точно правильно я все сделал? Настроить. Меню действий. Мне кажется, не так должно было все быть. Ну, он там вниз смотрит. А у меня вверх. Почему он у меня... Ну, конечно, он же должен смотреть в другую сторону Вот так вот Тихо Вот так Во! нет! А мне не нужна вся машина Мне нужен двигатель Почему он ставится другой стороной? Иди сюда вот так, правильно он ставится? Вот так а -а -а. Вот так И смотри, вал, как деталь коллега заходит вот сюда Все, чудесно Ну вот это уже похоже на правду Меню действий Соедини двигатель сиденьем с помощью проводки. Ок. Где проводка? А, соедини все. Во! А, нет, стой, стой. В. Типа, здесь соединил? Поехали! Бля, правда он у меня кривой какой-то. Твою мать! А как мне сюда выбраться? Почему у меня такая слабая скорость? Так, ладно, возможно я что-то не понимаю. Настроить. А, вот, 400. Все, окей, окей, окей. Так, предлагаю, знаете, что сделать? Наверное, нам не нужен такой вал. М -м -м, уменьшить размер. Ну нахера просто нам такой огромный. Вот так оставим. Давай вот отсюда возьмем. Вот так. Три. А, но нужно увеличить размер опять. Изменить размер другую сторону. Серьезно, Карл? Три. Не, нормально. Кривоватенько. Ну, ладно. Поехали, попробуем. А! Ой. А, Как я это профукал? Сейчас бы без колес. Во! Вот это уже, блядь, похоже на правду. Машина из love life Давай есть. Понял вас? Что пробуем еще разок? Хорошо. С каждым разом все веселее и веселее. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, куда ты? Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Короче, сразу говорю, если вы будете в это играть, вам проще не заморачиваться, а начинать снова. Может мне до этого, для этого и нужны были большие оси? Да нет, ни хера мне не надо было. Я и так все неплохо долетел и все сделал. Поехали. <сёк> ну что хочу сказать. Э -э неплохо, прикольно, можно в принципе поиграть, так убить время. и Особенно если можно играть с друзьями, это с какой-то стороны весело, потому что можно делать всякую хрень. И, соответственно, создавать всякую хрень, ну, по вашему желанию и подобию. То есть, тут уже кому что понравится, кому что захочется. Вот. Э -э так что, кому понравилось, ждите. Я думаю, зайдет. Ну, я думаю, может, мы и сами тоже по ним поиграем. Можно будет и пару стримчиков запилить. Ладно, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте. Друзья, мы делимся впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.